Глаза как зеркало души, Они, как люди, лгать не могут, В них чувства сразу все видны, Страх, гнев, обида, боль, Тревога, печаль, тоска, уныние, скука, Восток и радость, торжество, Любовь и страсть, беда и мука, Причудо, шалость, озорство, И обладает кто вниманием, В глазах тех может прочитать призыв, стремление и желание, Людей поступки угадать, И как в зеркальном отражении Характер видеть и настрой. Каким быть может продолжение, ответы и сложный, и простой, С душой такой людей немного. От них всегда идет тепло, Они готовы к диалогу, И не приемлют точно зло, Живут с улыбкой на лице, Добры, приветливые и милые, Не забывают о Творце В течение жизни до могилы. И вот таких нам не хватает, Готовых всем в беде помочь, Когда момент тот наступает, Будь это день, Будь это ночь, Закат в рассвет, Что превратить, Взамен не требуя награды, Надежду, веру возвратить, Сломать заслоны и преграды. Но есть и те, кто сеет злобу И, причиняя боль другим, Хотят набить свою утробу, Чтоб все добро досталось им. С такими лучше не встречаться, И в разговоры не вступать, На расстоянии держаться От их, чтоб действий не страдать.